Да, снял запальника К бою готов? Твое конкурс не такое, как мое За счастье Да это мы Опызболились мы, девчонки О, по-моему, я тебе Нигде Подожди мне, звонят, звонят да подожди, мне звонят, мне бабушка, бабушка звонит. Это не отв.